Всем привет, с вами снова Макс Репьев, сегодня у нас насыщенный денек и первым делом я еду на собрание, где буду рассказывать ребятам стратегию, видение и новый план работы. После этого у нас должна пройти одна сделка, не знаю, пройдет она или нет, но вообще как бы задаток дан, все дано, но там человек смущается, я думаю, что все будет окей, потому что объект хороший, все хорошо, но там как бы... Психологию никуда не уберешь И посмотрим, как это все будет И после этого я бы хотел еще подготовить Видос про Турцию Именно про анализ Что, как, куда, почему она вообще интересна Какой там прирост Ну и так несколько фактиков может быть стать Короче, совсем, господа, разбираемся Как обычно, все пойдет не по плану Вы это знаете Что бы мы с вами сегодня не планировали Все перемешается, что-то добавится И будет канале. Едем по замечательному солнечному Сочи Плюс 13 градусов на улице, конечно, не самая теплая погода, но вроде бы еще обещаю, что будет потеплее. Кайфуем. Сегодня, господа, у меня почин. Я первый раз так далеко от офиса поставил машину, потому что здесь какое-то лютое движение, вообще прям пробка стоит. Видимо, народ приехал на самоизоляцию. нас здесь во все проходит собрание. приехал у нас кстати артем с крыма сейчас мы не очень спросим что в крыму есть участки нормальные отличные участки есть очень много участков и в районе гор и у моря и на ровной поверхности сколько как стоит, стоит? От 8, ну, На сегодня от 800 тысяч за 6 соток, но это не сразу, это ЛПХ. А вот скажи, пожалуйста, вот ты занимался и занимаешься, в принципе, недвижкой Сочи, сейчас ты поехал в Крым, изучаешь его, а, Насколько отличается цена в Крыму от Сочи? Ну, отличается. Ну во, во сколько раз, на сколько процентов, вообще, ну, насколько интереснее покупать там, может быть? Я скажу, Крым, это как 10 лет назад в Сочи, вот. вспомните 10 лет назад в давности, Цены, какие были в Сочи, посмотрите в интернете. Там были квартиры там по 35-40 по тысяч за квадрат. Но сейчас, конечно, в Крыму нет таких даже квартир. Там от 100 тысяч за квадрат. Но это хорошие объекты с инфраструктурой. В центре можно найти. В Сочи такого уже нет. И земля стоит, ну, по нашему гигантности. Вот миллиона двести. 200... А, даже от восьмиста. От восьмиста тысяч. Это дешевле, чем Лада Веста новая. Это точно. Чтобы... <reflects> Кстати, да, Лада Веста миллион двести, а участок Крыму в, в километре от моря восемьсот тысяч, на который можно поставить некапитальное строение, каркасный дом, баню. И... Как дачу, короче, летнюю использую. Приезжаю туда на все лето. А квартира насколько можно... дешевле стоит? Ну, Квартиры, если говорим про Западный Крым, это 130 за квадрат где-то примерно. В Сочи, ну, в среднем цена 280-300. Да, в, в, ну, в два раза дешевле получается. Только это дом, опять же, будет уже комфорт-бизнес с территорией. Просто а, в, ну, в, Сочи в три можно, раза можно, дешевле. В Сочи за эти деньги можно купить просто какой-то отдельный стоящий дом. Это не значит, что там будет э, детская площадка, там, парковки какие-то, там, или еще что-то. Mm -hmm. Это будет какая-то локация, Сочи, и все. Скоро стартует новый проект э, в Симферополе, это не у моря, но вдруг кто-то хочет там переехать потеплее. Mm -hmm. ну, в альтернативу была, Краснодару. Чтобы, да, альтернативу да. Краснодару. Скоро будет новый проект, ждите, Мне очень сейчас жду шахматки и планировки. Цены от 3,5 миллиона. Mm -hmm. Ну это грубо говоря для тех, кто реально хочет просто переехать по южнее и при этом mm -hmm. сколько от Симферополя до моря ехать, час? При этом из Симферополя да. можно на троллейбусе доехать до Ялты. Короче, мы это все посмотрим, пока мы разбираемся в Сочи. Сейчас мы с ребятами сделали план на неделю, что мы хотим получить вообще от нашего агентства и двигаемся. Насте пятачок дадим, она у нас тут догамы заполняет на сайт, да? Нет. Мы сейчас активно заполняем сайт, так что смотрите, вот указано у вас. И мы с Ромой сейчас идем навстречу застройщика. Будем согласовывать условия и будем надеяться, что сделка сегодня пройдет. Это жилой комплекс меридинские высоты. То, что напротив Сириуса стоит, вы знаете. фз 214 все как положено. Будем согласовывать несколько моментов. Думаю, что удача будет на нашей стороне и нашего клиента. Смысл в том, что квартира инвесторская. И каждый теперь гнет свои условия. Кто-то хочет одно, кто-то хочет другое. Кого-то это не устраивает. И тут вот вступаем мы, чтобы это все согласовать чтобы всем было комфортно, удобно и, самое главное, понятно и безопасно. Мы запарковали тачку. На самом деле, это все сложнее и сложнее сделать на сегодняшний день в Сочи. Во-первых, ну, на мотоциклах уже мало кто ездит, потому что холодно стало. А во-вторых, локдаун, вот эта вся тема, народ сюда начал ехать. Короче, нашли как-то дырку, нам идти вон туда. Благо, не холодно и даже нет. Там Мы сейчас встречаемся с инвестором. И делаем так, чтобы все условия, которые у нас есть, были соблюдены. Пообщались, вопросов стало еще больше. Сейчас попробуем урегулировать эти все моменты. Двигаем в банк. Сделка непростая, так как все начинают гнуть свои условия. Что я это не буду, это не буду, то не буду, то не хочу, вот хочу так. Мы должны это все согласовать. Но на это, по сути, мы и созданы. Но в сложности все подкидывается и подкидывается. Хотя, по сути, сделка-то несложная, но зачем-то все ее начинают усложнять. А еще большая проблема сделок в Сочи: что все не местные, что все сюда прилетают на сделку, все ограничены во времени. Зачем-то все покупают сразу обратный билет на самолет. Если не успел, то все начинается переноситься. Говорить: ой, все, короче, ладно, если не состоится, но и не судьба, такой формат. Вот как-то вот в этом выживает. Но риэлторам будет легко, абсолютно, да. Никакой сложности нет. Просто заводишь канал на YouTube и стрижешь бабки. Вот. Главное лопату только побольше еще прикупить. Но когда канал откроешь, чтобы можно было побольше денег загребать. А остальное так мелочь. Ну и в Сочи с движением какая-то задница. Потому что мы стоим в пробке. Непонятно вообще почему, но стоим. кто-то куда-то поворачивает. Куда не ясно. Все перестраиваются друг перед другом. Вся парковка занята. Так и живет. Давненько, господа, я сам не бывал в центральном отделении Сбера, но вот настало время, что мы здесь оказались. Как обычно, тачку парковать некуда. Встали здесь не очень легально, но я думаю, что никто ее у нас не заберет, не утащит. И мы быстро справимся с поставленной задачей. Здесь прям какой-то движ происходит. прибавилось еще. И прикольно, что в двери поставили такую штуку, что можно не выходя попить кофеечку и как-то скородать свое ожидание в очереди. Плюс тут еще какие-то иконы начали продавать, магнитики. Но я здесь еще решил совместить приятное с полезным. Я покупаю полный обвес на свою новую гоночную тачку, которую мы сейчас строим. И нужно отправить людям денег в евро. Поэтому я сейчас их буду.. Конвертировать Объезд стоит 400 тысяч рублей полностью капот крыша бампера и так далее. Сейчас сниму, переконвертирую в евро и отправим это все в Латвию. Взбери мы сняли нужную нам сумму, теперь пришли в открытие, здесь у нас тоже заказные на деньги. Пока там ребята занимаются снятием средств, я хочу выйти, пожалуйста вам, что в Сочи все сделано для того, чтобы тачки эвакуировали. То есть здесь перекресток стоит знак 50 метров эвакуация дальше как бы мест нет ни хрена и то есть там еще уже место и смысл эвакуировать машины именно отсюда непонятно потому что дальше все сильно сужается но почему бы не нарисовать вот такую табличку и не дергать отсюда тачки поэтому я вот хожу каждые пять минут выглядываю думаю там что забрали не забрали забрали не забрали Благо все рядом, но тем не менее. И таких засад, на самом деле, по городу прям много. Ну и пока я тут жду, пока ребят снимут деньги, встал у меня вопрос о вакцинации. То есть, как вы знаете, я никогда не был против, но у меня еще есть задача съездить в Штаты в декабре месяце. И Штаты начали выделываться и не признают спутник. То есть, например, если я прилечу к ним, то меня могут принять в страну только по вакцине, которая подтверждена ВОЗ. Смотрите дальше, какой момент. Подтвержден Файзер. И я как бы готов поставить вакцину Pfizer, но в России она запрещена. То есть ее просто невозможно здесь поставить. Можно поставить где-нибудь в Евросоюзе, в Сербии, в Дубае можно поставить. То есть можно туда слетать без проблем. Можно даже прилететь в Штаты и тебе там поставить эту прививку. Но сертификата о вакцинации российского не будет. А спутник ВОЗом еще не подтвержден. И то есть если вы хотите у людей куда-нибудь в Шенген или еще где-нибудь, то спутник нам просто не примут, и придется колоться второй раз. Нам, конечно, говорят, что ВОЗ, ну типа до конца этого года подтвердит спутник, но я думаю, что это не факт, что произойдет. Оказался я в такой вот ситуации. Хочется слетать в Штаты, а как бы с вакциной проблема вообще какая-то дичайшая. Есть спутник, есть. Хочешь Pfizer, поставь Pfizer. Какая разница? Но нет, у нас есть своя вакцина, господа. И она нигде не работает, но и другие мы у себя не принимаем. Такая вот белиберда. Мы уже возле Росреестра. Вот здание. Сейчас мы будем сдавать документы. Рассчитываться полностью. Ну, вроде бы сделка проходит. Так что, господа, держим полочки, крестики. И надеемся, чтобы никто не передумал. Все срослось. Сейчас еще раз проверяем документы и отдаемся в работу. Мы завершили только что сделку. Рассчитались за да. машинки, да. в общем все. Да. Поздравим Романа, у него это первая сделка в нашем составе. Скоро будем развивать еще арендное направление, так что будет вообще все чики-пики. И Сириус интересен, Сириус интересен, развивается и цена вот конкретно там будет расти. И понятно почему. Все правильно? Все да никакими то конечно, космическими темпами, как вы этого все хотите, но цена будет расти. Мораторий плюс еще сносы и все остальное. Поэтому цена будет расти. Да, но цена будет расти только на легальные объекты. Да. То есть, если там что-то где-то криво, лучше не суваться туда. Товарищи, в Сочи-то большие пробки. Мы сейчас пытаемся съехать в центр. А пробка, видите, откуда уже начинается. Вот просто нас ест. Мне сейчас просто нужно поменять деньги рублей на евро, чтобы отправить денежки в Латвию. Для этого мне нужно добраться как-то до центра. И скорее всего я сейчас доеду до офиса, брошу там тачку, возьму самокат и на самокате доеду до центра. И так будет стопудово быстрее, без всяких пробок. И человек не будет меня долго ждать. Потом еще надо будет заехать домой за аппаратурой и снять прямую трансляцию для вас. Денечек, особенно его вечер, выдался прям максимально суетной Мы сейчас подготовили эфир в инстаграм, на ютубчик Сейчас с Артемом будем рассказывать про Крым У нас здесь куча освещения стоит, лампы В общем, мы подготовились На этой нотке, господа, мы с вами попрощаемся Вам всем хорошего настроения, удачи и пока А мы стартуем Начинаем. В прямой эфир Поехали